Здравствуйте, я приветствую вас с тестов Ворский ТЭС, тест, тестов фрирайдных Лыж талей, до 120 мм от 100 Сегодня для меня модель 206 Безусловно, я знаю, что это такое Вы сейчас уже узнаете в титрах И давайте поподробно, как она ехала Поехали Ну а... Вот есть такие лыжи, которые а... Которые, которые, в общем-то Везде никакие, выходишь в целину и понимаешь, что в принципе в целине и доска от забора едет Вот в принципе можно сказать про эти лыжи Вот так По большому счету По большому счету как бы Ну я не могу сказать, что эта лыжа меня как-то раньше радовала или огорчала Но она как бы была как бы такая вот никакая То есть, вот, вот никакая То есть, она, Да, у нее есть какой-то свой там, прикол Но она какая-то вот, вообще никакая как и раньше, все скажу про нее то же самое Лыжа хороша и построена для какого-то непонятного скитура Для хождения катания в по каким-то жестким местам Каким-то жестким снегам вот, Потому что весь, видимо, акцент на при изготовлении этих лыж Это заметно в катании, сделан на торсионную жесткость, на цепкость, на кантовую хватку Ну, почему-то, видимо, там, в Илане, наверное, считают, что катаются люди только по каким-то обдутым местам Какому-то укатанному снегу, там, я не знаю, насти, корку, там, я не знаю Хотя, как я помню, там в прошлый раз лыжи эти на корке, на Насте там отложались по полной программе, проламывая ее всем там чем можно. Вот в целине я могу сказать, что ну, меня не расстроила эта лыжа. С другой стороны, опять-таки, она меня не порадовала. Это такая вот в этом снегу, который вот сейчас у меня был вот она вот была как просто как вот номинальная, как вот Соломон там Лайн, там Нордика и вот эта вот серия вот этих вот лыж семейства лыж, которые я называю просто фанерка, да? то есть э, да, на ней можно проехать да, она предсказуема да, она всплывает и в общем, в принципе едет и управляется и все хорошо с ней и там на задник можно упираться Но вот никакого фана, никакого кайфа В ней нет, нету ничего Более того, там, то есть пока я ехал Как-то вот в целине, там, в начале тестового пути То есть я выбрал специально для этих Лыж кусочек и долго-долго Ждал, пока не поедут, то есть я знал, что они будут В программе, я видел Такой немножко целинки цилин, Вот, и я ее реально экономил Вот ровно для того, чтобы их туда загнать И проверить их в целине Вот, вот в целине Вот, вот они были, как бы, ну, ехали вот ехали, ехали, но ну, я не могу сказать, что фан, ну, ну, как бы хорошо, хорошо. Ругать не за что. Буду честен с ними, ругать было их не за что, они были хороши. Вот дальше все началось, как водится катастрофично, то есть как только я выехал на снег уже с неровной такой подзадутой подложкой, на которых лежало там 20 сантиметров снега вот эти лыжи при всей своей там мега талии они как-то умудрились зарыться в этот снег ну не в плане там, что они зарылись а, да, они умудрились достучаться до этой подложки я скажу, это были единственные лыжи в этом наборе который был на русский тесте которые умудрились цепляться лица эту подложку вот там я не знаю, сколько сантиметров снега Им все равно было недостаточно Они все равно нашли этот ледок там И за него грызлись контами. Вот такое ощущение, что какие-то телескопические канты ой, я вижу, за что а -а -а -а", И цепляться и, Соответственно, это создает некий дискомфорт Это создает некие зацеп, зацепы какие-то Постоянные какие-то подстуки у него в ноги И ты как-то вот на это, во-первых, должен отвлекаться в катании И поэтому тебе как бы не расслабиться Не получить фана и, вот, С другой стороны, эта нестабильность тоже ну, влияет неблаготворно Видите, то есть лыжи, которые там постоянно что-то подбиваются, да, ну вот они вот реально вот так и делают тебя, и ты должен за этим как-то следить. Вот. И еще момент, который меня в них не порадовал, это задник. Ну, опять-таки, он какой-то непрогибаемый, при работе на него не получается того результата в маневренности, который хотелось бы добиться. У какой-то угрюмый, он работает как якорь, то есть ты на него давишь, он реально, его не продавить, ничего не прогнуть получается, что он какой-то вообще ну, нерабочий рабочий. Вот Как-то он не работает вообще никак. Вот ничего с ним не происходит. То есть зачем он, в принципе, нужен, непонятно понятно. Ну, хотя, я, в принципе, знаю, для чего нужен. Он нужен для скитура. Вот. Ну, то есть такие, наверное, может быть хорошие лыжи для скитура. Да, они легкие. Ну, я не знаю, я не тестил их в скитуре. У меня такой возможности нету. Вот, наверное, скитуры они вот. У меня, по крайней мере, так вот, глядя на них, кота их, никаких таких вот. Противопоказаний против применения их в скитуре вообще нет никаких. И я думаю, на самом деле, что они вот там были бы хороши. Есть, мне кажется, что они были бы хороши на самом деле в скитуре и в катании на жестких снегах, там, типа где-нибудь, может быть, в Кировске, где там вечно какой-то обдувон. Вот, и вечно какой-то Насты, Корка, какой-то обдутыш. Вот, и часто все-таки жестко все, и как бы и не, и не прикольно. Или там, может, где-нибудь в Шерегеше, только не в Паудер да. Ну вот, ну там они, может быть, будут прикольные и вместе с этим задником ну как бы да, позволят карвить потому что я тестил э, такую младшую модель на трассе и она мне очень понравилась в трассовом катании именно на жестком да, потому что она позволяет и карвить, дугу держит хорошо и цепляется хорошо, и вообще себя вела прекрасно вот, ну вот эти лыжи как-то, ну ничего вот, ну как-то вот съехал, съехал, то есть у меня какой-то вот знаете, вот если говорить, что там вот десятка это там вообще я просто счастлив, ноль я просто там негодуя. ну, ну пятерка ну, какая-то вата, ват и пожевал. В принципе, был момент, когда ехалось на них хорошо, это целинка. Был момент, когда на них ехалось плохо, это разбитушка э, с жесткой подложкой. Вот оно минус на минус, там ноль, плюс на минус дают, в принципе, ноль. Ну, Но вот в середине они остались, все. Ничего не могу, правильно сказать, никакой это не топ. Это, безусловно, какая-то просто такая рабочая дощичка лошадка. Все, пойду за следующими, ставьте лайки видео, подписывайтесь, пока.